Друзья, мы успешно продолжаем зарабатывать в новом мощном сайте EASI Invest. Друзья, я вам напоминаю то, что проект от надежного топ-админа. Предыдущий проект от данного админа отработал более двух месяцев и все стабильно выплачивал. В этом проекте у меня есть активные депозиты, по ним у меня начислена прибыль. Прежде чем я сделаю выплату с проекта, мы кратко пройдемся по проекту. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы искрыны с выплатами. и Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Компания EASI INVEST предлагает нам заработать от 200 до 800 процентов за 67 часов. Начисление прибыли каждые 6 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Компания принимает популярные платежные системы Kiwi, Perfect Money, Payer, Яндекс.Деньги и банковские карты. Статистика проекта. Проекту на данный момент доверяют уже более 21 тысячи человек. Проинвестировано более 15 миллионов рублей. Выплачено более 6 миллионов. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Друзья, также в этом проекте можно зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, пять уровней в глубину. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта.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 Платежную систему я выбираю в PR. Сумма для вывода 16 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Ну вот, друзья, мою заявку на выплату успешно обработали. Как вы видите, деньги мне поступили. Плюс 16 тысяч рублей. Дата операции сегодня, 5 сентября. Выплата с проекта EASI. Проект платит абсолютно без комиссии. Друзья, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Ну а мы приступаем к